Всем привет, ребят, с вами Авкар. Я наконец-то добился того результата, когда мне кто-нибудь ответит, да, чтобы снять пранк. Поехали. Алло. Алло. Берлинский конь. Ну получается. А у тебя как дела? Великолепно. Это хорошо. А ты что-то хотел? GTA 5. ГТ, я так и знал. Но да я его все запускаю. Мои. Ну а когда прийти сможешь? -мо, подумать надо. Ага. Ну давай. Жалко, что не сегодня точно. Ну окей. Я тогда тебе могу одну сучку скачать, а ты типа, можешь любую машину брать и летать и все такое. Закройся пока что на секунду. Это ты мне? Илье. А, привет Илье, кстати. Я хочу с... смог. Я букву Е пропишу, да? Пропущу. Окей. Кстати, у тебя GTA 5 новое? В плане новое. Летать там можно? На машинах? Или как? Угу. Ну это если только в онлайне. А Макар хочет в обычной игре. А я могу и так сделать. Нифига себе. Ага. О, прикольно, кстати. Так что давай думать когда, когда сможешь. Понедельник точно смогу. Понедельник. Так это еще почти неделя. Ну окей, тогда. Реставрируй игру пока. Окей. И скачай ссылочку, которую я тебе отправлю. А чё там? Там улицы красивые. На ты ушняком потянет? Угу. Mm -hmm. Окей, Фигня. давай. Фигня, он мало весит. Ну, не. Ну, окей, давай-то. Хотя. С. Ц... Шаровой аппарат у тебя есть? Нет. Щуку ловить, типа. Нет. Э. Ше, алло. Алло, да, да. Юлия, это кто? Юля, не знаю. Ягодица. Ягодица, хорошо. <сOR> <сOR> <сOR> <сOR> э, ты не понял? Нет. Типа я тебя пранканул. А, блин. А ты понял, какой пранк? Нет. Точно не понял? Точно. Ну тогда смотри. Да. Да я ж просил. А, вот, отлично. Алло. Что? На, смотри, какой пранк. Алло. тебе. Красивый, прям вообще долго старался, думал над словами. Вот. Так, ну ка. Там картинка я тебе отправил. Сейчас я зайду. Грузит. Сейчас. Понял. Сейчас погоди. Я не понял короче пранк по алфавиту или Ю. Ты не шаришь, или ты не, не шарик я не шарик <сёк> челси не шарик сейчас я ему еще раз позвоню ой это я сбросил нечаянно Алло! короче есть такой пранк по алфавиту типа я говорю только слова по алфавиту ну, ну типа я... а я все понял понял понял ты мне типа по бран... пранканул ну да ты даже этого не заметил ну вообще да кстати то что то умный получается прикинь Короче, то, что я в понедельник приду, это неправда было. Ты меня разыграл? Это двойной пранк в одном. Прикинь. Ну все получается. Ну все получается пока. Пойду веди, плакать. Жди ролик на канале. Хорошо, давай. давай. Хочу как какать хочу. Пока. теперь следующий участник алло берлинский конь ты макар что ты хочешь гаврилу я хочу ты отрабатываешь какой-то Диндон я твоя отрабатываю что, да, что, сами... что? Что ты сказал? Алло? -у. Е? елку ставил на Новый год дома. <afaade drinking>, да. Жарко что-то стало, сейчас подойду, подожди. Зайчик в окне бегает. Не может быть. И еще там бегаю я. Ты краткой пропущу. Ты помещаешься туда. Калининград родной. Ленинград, твоя родная страна, понял? это не страна это область макар все знает прикинь да что такое э, дедукция нет что нет олимпийские игры ладно макар давай постой постой подожди ну что ты хочешь да быстрее Реставрировать свой компьютер. я тебе еще могу помочь. Старый уже. Ты учить меня будешь? Спроси Ли, он больше знает. Формить фармить мне деньги на сампе. А, понятно. Хотел бы. сам самп вылетает. Цари меня убивают. Черные. Цари. Кто это рыжий? Широкие такие. Это, конечно, очень весело, но Макар, давай, пока. Щегл. щегл. Давай, щгл. Элло! Плохо слышно. Юрик, я-то. Стой, стой, Егор, стой, Егор, стой, Егор, стой. Я тебя пранканул. Чего ты хочешь, Макар? Я тебя пранканул. А, это пранк. Да, прикинь. Ну все, Тогда давай. Пока. <зыв> он, он, я не понимаю, он понял или он не понял. Ладно, еще кого-нибудь поищу. Во. Вот и все. Алло. Макар, алло, алло. Привет. Привет. Ой, блин, прости. Алло. Алло. Брат, прости, не отпустили. Ну, ладно, нормально. Ведьма. Кто? Гаврила. Ладно. Детская. Камера. Ладно, давай пока. Е -е -е -е! Я Не могу Я сейчас на улице, мне холодно в руке, а замерзла сейчас рука. елки палки потом позвонишь. Давай, пока. <ты drowning falseirable> Ладно, потом. Онлайн. Ответит или не ответит, интересно. Вот интересно, да, ответит или нет? Ответит, подключусь. Алло. Алло. Брат здорово. брат здорово приветствую макар ты как В очень, очень... гениальным состоянии. состоянии. да что ты такого гениального сделал деду помог, дорогу деду помог дорогу ну все ты теперь одухотворен помог деду дорогу перейти и... в карму плюсик записали тебе Е-мое, Ну ничего страшного. Ты напомни потом там. Жиза. Когда Жиза. Де... когда дело дойдет, слышишь? Цвет, цвет ну вот это. Слушай, у меня у меня янтарный цвет, самый любимый. Как тебе янтарный? И краткая. Что еще раз, макар, не услышал? красный. Это, может, я хотел сказать каждый. Что, что, что еще раз? Макар, все, все все, все Мое уважение, Макару, который любит все цвета. Но ты, Но ты не забывай. Никогда не забуду. Никто не забыть ничто не забыто. Ладно, есть какое-то дело, что-то важное я просто занят. О -о -о. Просто я хотел. я хотел спросить. Так, слушаю. У тебя в распоряжении полторы минуты. Ракета. Ракета. Есть такая. Есть, знаешь. СССР. СССР. СССР. СССР. СССР. Тролейбус СССР. еще в городе, СССР в городе есть. Так. УВУ. УВУ. Ферма. Ферма. Так. Холмик, ага, же Цикатуха, муха. Так черные Что все это связывает, да? Шишки связаны. Шишки ты че под шишками? Шику можно Макар. Ты под шишками? Юля, я какашка. Ладно, Макар, все, давай обнял. Спасибо. Это был пранк. Всё, давай, пока. Чего все ты пранкер, юный? Давай пока. Короче, я не понял. Он понял или он не понял? Ладно, вот так вот у